Друзья, приветствую, меня зовут Вячеслав, вы на канале Криптотемия, коротенькое объявление. Хочу вам сказать, то, что в Харькове 1 декабря будет проходить крупнейший съезд трейдеров, организован картель Trade Club. Проходить этот съезд будет в Радмирах экспо по улице Академика Павлова, 271 город Харьков, еще раз напоминаю. Вот такие вот спикеры будут. Это основные спикеры этого мероприятия. Иван Крошный, Нина Баранова, Игорь Краснокутский, Сергей Евдокименко. Также среди партнеров хочу отметить наш Харьковский клуб трейдеров. Вот. Также мы планируем выступать в качестве спикеров на данном мероприятии и раскрывать проблематику трейдинга на сегодняшний день. Какие будут раскрываться темы нами, мы объясним дополнительно. Пока еще... Думаем над, над контентом, который вам предоставить. Вот, поэтому, если вам интересно, если вы трейдер, если вы хотите стать трейдером или просто познакомиться с нами, допустим, со мной, с харьковским клубом трейдером или с теми метрами, которые будут выступать на этой сцене таким, как Александр Герчик, допустим, вот, пожалуйста, он. Добро пожаловать. Вы должны быть там и Будем рады всех вас видеть. Ссылку на данное мероприятие я оставлю в описании к этому видео. Переходите по ней, регистрируйтесь на мероприятие. И до встречи 1 декабря. Всем пока.